Thanks and keep enjoying and do let me know what next you want to see. Ну что, как вы видите, комплект максимально шикарный. Это боди, состоящий из кружева, как я уже и говорила ранее, оно очень хорошо тянется, да? Посмотрите, здесь все растягивается. И что самое интересное, оно на шнуровке. То есть, можно попробовать сделать пошире. Мне кажется, это даже будет интереснее смотреться. И оно мне немножечко большое пришло, но это не страшно. Вот здесь мы подтянем, немножечко утянем, и, в принципе, будет все достаточно красиво. Такой элегантный образ получается, как мне кажется. И очень круто, что, как мне кажется, опять же, да, что оно вытягивает вверх, соответственно, наши бедра становится видно, подтянуто, все красиво, это знаете, как в старые времена делали такие э, сексуальные спортивные боди для тренировок, да, это что-то похожее, мне кажется, потому что, как вы видите, очень высокие, э, высокие бедра, да, если бы было низко, смотрелось бы достаточно сужено все, а сейчас тело прям максимально обтягивает, и здесь все утягивает, поэтому видно бедра, даже видно мои косточки, наверное, если вы можете обратить внимание, вот, поэтому мне кажется, это прям классный такой комплект, если еще также, опять-таки, опять как я говорила, утянуть вот здесь вот аккуратненько, да, получится прям красота, вот, я считаю, что цвет, Цвет, несмотря на то, что он черный, довольно-таки простой цвет, да, но это не отменяет того, что он очень шикарно на вас сидит и смотрится. Поэтому мы переходим дальше, к следующему цвету, а следующий цвет у нас... Ту, ту ту ту какой же выбрать? Либо леопардовый, либо красный. Ну давайте, наверное, начнем с красного, и леопардовый, как я и говорила до этого, оставим на петель. I love this. So this is like the dark green kind of colour. All of these are from... And I'm in love with this. I think this looks so cute. I really love the material. It's so soft. And as well, the straps are really small here. Sometimes I feel like the straps are too... Like, they dig in too much. But these ones are lovely. I love these. So that's what the... The straps are kind of like a... You know, it's a cute little strap. You know, it's cute. So yeah, what colors I'm on underneath. And I also have... Um, a nude colored thong on because you know it's a little bit lacy can sometimes be a tiny bit see-through um so we've covered that but yeah i think it's gorgeous i love it i actually really really love it <laughs> i think it's very cute I really like this. It looks very dark on camera, but it's got a really, really nice colour to it. And, yeah. I think it's cute. Well, price and wise, this cost £28. So, that's actually really, really good. Um, Yeah. I think it's so cute. Like, it's got little cutouts here. I love the little band here. And it also has a double thing. So, it does up here, but it also does up here. So, it's like double. So, if you've got, like... A bigger upper body versus smaller, you know, you can like change it, which I think is amazing. This Suyen sẽ bận cái cái chồng cái ông mặt rồi. bài luôn bài luôn cái cái cái YouTube mọi người. Ôi, cái này thi đó nó nhẹ thôi mọi người. Mặt rất rất. Ну что, вы готовы? Ари? Это просто супер хот комплект. Посмотрите. Такие чудесные кружева здесь представлены. Ну и, конечно же, сеточка. Давайте потянем повыше. А, здесь, как вы видите, тоже кружева у нас есть на чулочках. Так, здесь немного расправим. Не хочет. Окей. Okay. Так, ну и, конечно же, мы можем воспользоваться вот таким замочком. А, пока не совсем понимаю, как он отстегивается, а, поэтому, наверное, не буду его ломать, а в следующий раз обязательно вам покажу. Но, в общем, я к тому, что вот эти штучки можно применить, да, зацепить вот сюда. Я просто сейчас оп, вам покажу вот так вот. Вот, и получается такое натяжение Сзади тоже они есть, тоже присутствуют. И также ленточки у нас есть вот здесь. Также комплект, как и предыдущий, очень прекрасно тянется. Ткань максимально тянущаяся. То есть, если даже вы взяли комплект, комплект, который вам мал по размеру, вы не переживаете, Он очень хорошо подойдет всем, потому что смотрите, как хорошо тянется по сторонам, да, то есть даже если у вас стали побольше, чем у меня, а у меня примерно 65, вот в любом случае он вам подойдет. Ну и чулочки тоже, я думаю, что на любой рост хорошая сетка, прочная, крепкая, цепкая и так далее. Вот. Ну а вот это, это просто чудесное маленькое украшение. И мы переходим непосредственно к третьему, самому яркому, захватывающему комплект. Okay, this is a nude set, I love it. I think it looks gorgeous, I love it. The material is insane, you know, it pulls in, it's like a nice satin material, it's got underwear in here. I really, really, really, really like this. I, I really like this. I feel like I could even wear this out, like I could wear this with a pair of dark denim jeans or like light denim jeans, and I think it would look gorgeous. I really really really love this set. Like it's probably one of the nicest bodysuits I've bought recently. Like I just feel like it's such a casual bodysuit as well. So yeah, I really like it. Even the padding. It's really nice. Is... So yeah, not padding, it's like a what is it? The bra part. I love this one. This is gorgeous. I love it. <laughs> mà cái giải thì nó nhung mọi người nhung cái này thì đơn giản thôi Chứ có gì thôi nào nếu mà dạng như thế này mọi người mặc được luôn á kiểu như mặc hình áo lót bình thường á tại vì nó nó đơn giản đang trồng cổ dạng này trồng cổ dễ thương ha thì cái dây của nó có tăng giảm đó, để mình chỉnh theo cái vòng lưng mình bự hoặc là nhỏ mọi người. bộ này thì đơn giản thôi nha mọi người ai mà mới chưa? mới vô cái bộ môn này mà người lấy <cười> chồng với cái phơn này cũng được. Nên mình đi chơi với người yêu mình mặc sẵn cái bộ này trông cũng, cũng cũng dễ thương. Múa. Cái này đẹp cái này được nữa. Okla, ok quần nào Okla. Ok cái màu đỏ thôi cũng đẹp nữa. Không có quá hở nha mọi người. Chỗ này nè, phần này nó không quá hở. Друзья, смотрим последний комплект. Здесь присутствует немного пушапа, да, что непосредственно поднимает грудь выше. Но мне в целом нравится. Не знаю, как вам? Как вам цвет, фактура, дизайн? Здесь, как я говорила ранее, кружево присутствует. И по бокам у нас ничего лишнего. Все подтягивает. И также можно повыше натянуть и получится тоже такой эффект вытянутых Вот. Ну и, конечно же, за счет шнапа мы видим, что грудь выглядит максимально подтянутой, красивой. И мне очень очень нравится то, что здесь разделено вот этой полосочкой черненькой, да, то выделен, грудь выделена, скажем так. Здесь также черное кружево выделили. Все по фигуре, все как нужно, все красиво. Вот. И если посмотреть сбоку, то у нас очень красивый профиль получается, как мне кажется, с вот этим безгалтером. Мне кажется, это прям замечательный вариант, комплект, который можно носить как отдельно. Да? Так, и надеваешь сверху почему? Потому что здесь все гладенько, да? Она достаточно глад... гладкая ткань, вот, которая не будет видно из-под одежды, да? И вот это кружево, оно, в принципе, не, не будет сильно выделяться, поэтому я думаю, что а, это хороший комплект, как для повседневной носки, так и для каких-то, скажем так, более праздничных вариантов, вот. А, зацените. Okay guys, this is the last bodysuit. I'm in love with it. This one's from by Levin, Look at it, it's so lovely. Isn't nice? it nice? Ah! Ice, ice baby. I love the colour of it, like the baby blue is gorgeous. The detail, the straps, this is so lovely really nice i actually really really like this yeah i love this detailing on the whole of it so nice obviously i have the covers on underneath etc but this is this is a really nice set look at the little bows That's so cute Just going down the strap is a tiny bit bigger than the and summer's ones but you know that's okay i can accept it i like it and i can't wait to wear this can't wait ah this is lovely <cười> linh bling nữa nè một cái video phải có một cái bling bling nè mọi người <cười> cái này cái này đẹp ha cái này thấy cũng đẹp nè cái áo cái áo. còn cái ngọc chai này như để lên cổ quá ta để lên cổ hay là quấn xong rồi chắc tôi nghĩ để lên cổ quá chồng vô á để chưa có coi mẫu mặt quên, nó tiêu rồi cái này cái quần rồi cái quần nhí ghê, nhìn đột nhí ghê mọi người <cười> nhí xíu à cái này dây nhỏ lát nữa tôi mặc vô sẽ thắt sao tắt lại bộ này đẹp mà mọi người chấm bộ này cao nha tâm đắc nãy giờ tâm đắc bộ này nhất nè tại vì người biết sao các phần áo á, mình có thể kết hợp với mặt đi chơi cũng được nữa nhưng mà mặc cái áo cúp ngực ở trong hoặc là cái rất tốt với trong áo cái đơn giản ở trong đó sao mọi người nạp cái này lên nạp cái này ở cái phần bên ngoài hoặc là mình mặc kiểu khoát ở ngoài xong mà cái này ở trong nó kiểu pin pin ấy dễ thương các mọi người đó, không hay <cười> này, con hay chuyện này một câu hay chuyện quá dễ chuyện luôn chuyện gì cũng được luôn. cái phần quần nó cũng không quá hở mọi người đó Đấy, mặc dù đó là xuyên thấu cái phần người ta đang đang thay là xuyên thấu nhưng mà nó cũng không quá à, liềm chay <cười> nên là mình mặc mặc mặc cái này không được Đẹp. So friends, depending on the material, design, fit and finish, we choose this bikini as a winner for today's try on haul. Do let me know which one is your favorite.